Есть, да? А, наверное. Или еще меньше? Да? Не, пусть пусть так будет. Пусть так будет. А, вот этим. по туалетной бумагой вытирай. Ага. Вот, ну, Давай, да. спасибо большое. Липета, Эрик, э, э, а ты когда эту сбушку mm. нашел? И сколько билет было? Ты еще молодой был, да? Ну, я что-то или в восьмом или в девятом классе. Oh. Значит, 88 год где-то так примерно. Ух ты! Значит, избушки где-то около 30 лет не получилось. Ой, нормально, отлично. 30 лет. Большой сумок так так, в принципе-то. Так. так, вот рыба, яблоки, лет открыл. Вот. Откуда капает кто-то? Вода. И свежая, что ли, вода. только она капала. То Потолка. А, тут у тебя. Вот этот наверх, чтобы она отогревалась. Ага. Там на сетку, вот, на сетку поставь. Ага, сейчас, сейчас, погоди. Сейчас, Джон. Мы ложки помыли, но мы их еще прокипятим в это. Вот чайник закипит. Ага. И мы их прокипятим. Я ты... уже так заговорил, прокипятитим. Ну, чайник пока не кипит. Ну сейчас закипит скоро. Джон, да. будет на, забирай ложку. Ага, давай. А сейчас нибудь забирать будем... А сейчас будем это. Как? Мигус, Мигус. ДПЦ. Сейчас мы будем это ножиками здесь получается. Ага. Ножиками. Угу. Колбаску, да? Это... Как? Колбаску буду поеди, да? Ну. Спички это твои, мои? Да мои. Нет, давай, сейчас убираем. Угу. Ой, угу. угу. угу. угу. Никуси дерпый. тут нога не проезжает только боком mm -hmm. сидеть вот это что, а они а что не западное Там вот тут да. дырочка тут узенькая Ой, что плохо так мы что порезать или как С чаем то вот этот замерз локшам локса да, замерз. Лук. по Ле... ну, лед короче. Ну но уже он кстати отогревается но mm -hmm. ледяной. понятно Ой, ледяной вещь давай это покидаю вот это кровать а можно а вот, ну, пока на кровать да а потом в печку Сюда, сюда пока вот так. Ага. спасибо, Жон Ну пока, я не знаю А, кстати, он на, на дольке он быстрее оттает А, ну а, давай, порежь это, А, это соль, да С стой ка Соль сюда пока убрать А там проволока, что там за лежит, там вот. Ну, подругой Сейчас, вай. сейчас ага. Может, сейчас закипит, уже шумит. Нет, он только начал шумить. Только а начал, понял? Только начал. Понял, понял. Все, извиняюсь. Больше не буду. Какая-то колбасу-то не открою. Ай, сейчас, и... сейчас подожди. А, я только одну. Сейчас-щай, угу. подожди. Так. Ну, так. Я, кружку на. Ага. Так, пожалуйста. Как что она колбаса-то? Телятина. Телятина. Так и называется? Да, вон, читай. Телятина. Да. Красиво. Хороший фотосан, я вкусно. Так, я пока сейчас положу, пока кулечек. Телятину с грудинкой, Да. по-деревенски. Отлично. Я сейчас. не знаю. А, это надо светить вот так вот. Ну вот должно видно быть. У угу. вот так вот, так вот. Ага. Видно попало. Да. Сейчас попробую, что за это попало. Хорошо. На. Так. Ага. Всех с Рождеством Христовым. С Рождеством Христовым всех. Со светлым праздником Рождества Христовым. Так, ну-ка, там чай не кипит. Сейчас посмотрю я. Холодно. Ну, уже вода шевелится, сейчас закипит скоро. Вода уже, уже такая. Да. Опа. А, что, а, дядя уже. Вед. да? Ну, холодно. Угу. Угу. Спасибо. Ну, mm -hmm, холодный. уже, угу. уже там Дима дим, дим, дим, пар уже пошел. Угу. Смотри, чтобы стол там грязно аккуратно. Угу, я так аккуратненько. Виталик, угу. Иди, забань, Мам. Давай ложку. Угу. Так. Чего ты хочешь? Чем взять эту тарелочку? У -у -у. Хорошо так. Угу. лицо ну, и хорошо так. Тепло так. Угу. Угу. Угу. Красиво ты сделал, Джон? Это ложки, чтобы потом мы, как, ну, горячо. А -а -а, горячо. Горячо, да? Тип типа дезинфекции. Ага, -а -а, Тип понятно. По угу. А -а -а -а -а -а. Да, избушка еще пока не нагрелась. Mm -hmm. Возле печки печке-то тепло, конечно. да. Yeah. Mm -hmm. Сейчас чаек уже можно заварить. Давай, давай заваривай. Сейчас есть чай. Угу. тарелке mm -hmm. посмотрел индийский чай да mm -hmm. индийский чай сейчас будем заваривать uh -huh. С -с -с называется садака мам спасибо тебе за чай садака mm -hmm. так идет запись вот что, такой чай, сад, садака садака mm -hmm. индийские кстати хорошо такие вкусные сейчас посмотрим это, это, это, это у них чай кофе да в индии есть а еще, что у них есть? Джон, ну чай, кофе ешь, да, в Индии? В Индии, ну, кофе не знаю. Да? М -м -м. В Бразилии кофе-то, по идее. А, -а, -а в Бразилии, Такое -а -а. вот. вот. А -а -а. Угу, угу. Ну, поговорим ка Угу, нормально. К -к -к -к -к -к -к -к Чем пахнет? Ну, пахнет не... Mm. Ой, ой, извиняюсь. Типа 36 шестым чаем как-то пахнет. Да? Как такой запах. Ну, в 36-м, кстати... Опа! Там тоже этот... Как он называется? Ну... Э, индийский там. Там смешанный индийский. Там. Опа! Так коробочку положу. Ага, давай, Джон. Молодец, прависсимо. Так, это убирай, да, вот это все, печкой куда Ну, можешь там. Давай, печку там, да. Все, не, пока. что а потом... А ты полежь туда-сюда, А? Вот ему, можешь печку можешь покидать пока. А, ну, сюда полежь. Ой, отлично, Джон. Браво! лять на так чай заваривается угу. так надо как-то освещение сделать чтобы у нас было видно да угу. <свист> а тут, Эрик, какая рыба здесь, Джон? Серега, да, какая? Записано. Угу. Все понял. М -м. Не очень плохо, но уже печки, уже припекает, да как хоть из тигнока. А Вот это блок, крючок торчит он. Я его цепляю сюда, и он скрипит как-то. как бы как потолка. Просто я ну, тут все мокро уже. Ложку перевела, все поедим. А? Полностью а ага. сидел угу. Там еще где-то маслины брал я. Маслины, да? Ну, или уже завтра маслины. Ну так уже ну, ладно. У У -м -м. Ну, как пополам вот так вот, наверное, да? Наберем да по кусок, так будем брать и все, так, по одному, по два да и все. так. так вот же вот, вот смотри, вот так вот. Ну давай. Угу. Примерно так, да? Да, да. Угу. Или нет? Угу. Это вот вроде бы селедка. А вот там побольше куски, это типа скумбрии, что ли. Нормально. А сек, она большая была, да, была? или маленькая? Сама селедка. Не пушите? Да, наверное, небольшая. Небольшая, да? Сейчас чаек заварится. Угу. Сейчас этот допил. Ты уже допил, да? Нет, не пил еще. Допил я, я сейчас. Угу. Ты хочу где вольца. В океане или в море? Силковойся. Не знаешь Буке, они, наверное, скорее всего. Да? Ну вот селедку под шубой делали, брали вот ее из таких баночек. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. О, холодный. Сейчас пошел Селедка под шубой классно получилась. Ты пожалуйста под шубой? А не штука, я кушал. Видишь, это шкум, вон кожа, видишь какая? А -а -а. С полосками, с такими с У -у -у. Нормально. Хорошо получается. Лук, лед. Угу. Да, холодный аж он. Печки пригодились, да? Угу. Чувствуешь, по ногам дует, как все. Ага, да. Ну, Раджесет это и есть немножко. Это такое большое фазмасто. Тоже большое. Мммм. <существует> печка, если остынет, все, то дубок сразу же будет. Угу. Да. Угу. Смотри, попозже, Джон. Джон. Еще напием, дождь напием еще, чтобы наш хватило. Чтобы подкинуло и все было хорошо. Изгушка просто снегом не закидана. А, -а, -а, -а, -а, -а. уж ее закидывали раньше. Да, да, да. М -м -м -м -м -м -м -м и как бы низ и снизу и поддувает а так снегом угу. когда закидаешь да уже такого сквозняков меньше получается угу. Колбаса, кстати, не замерзла. Угу. Что удивился? Я. А света поможет, что и крыша. А это не замерзло. А лук угу. замерз. А лук замерзла. Спасибо, Джон. А ты снял какой куда? Не, я не снимал. Нет? У -у -у. Грибоз, по что понравилось последний что ты смотрел а вот там женщина идет слепая бобка старая старая умная очень она каждого возит ну все что правильно короче и последний знаешь, что понравилось там пошла девушка и сидит короче плачет она говорит милая я тебе я, я, я, я, я, не говорю что с детка короче я, я, я парень бросил ну, по такой причине короче я, я, я тебе я, не говорил этого ну, парень только как же нехороший человек. А он, знаешь, хочу, было три жены. Ой, как? Три девушки было у паренька. Он вот красивый такой, хорошенький, такой. Там денег, богатым денег было, все. И потом раз, она идет, он все подругой. Она конечно, вот ты вот так, вот так вот поругалась им, короче. Он, я тебя не хочу видеть, вот так и так. Она буквы до бабки слепой. Еще казала. И еще. Это, как это была передача. Тоже там, короче, это, -то, воинственные все это, в войне, там рыцарь и все, и там девушка полюбила одного мужчину, а он, короче, пошел на войну ну, и, и, и, и бил, а сильный был такой, бил одного, второго, третьего, здоровый такой, и там приходит, короче, ему, ему как-то сядь, награду, все там, типа того, и даже это женщина, короче, ему раз на шее. и они, конечно, поженились, и у них дети все было. И что хорошо, чтобы у себя смотря потерянку. Отличная штука была. Потом смотри, смотрел Лунади, подел, смотри. Этот. Этот снимался. Максима Веренда. Двух играет. Кстати, он, оказывается, заслуженный артист. Он такие вещи клетят, я, я не знал. Оказывается, он такие вещи, молодец он уже. И он кино заснимал новое. Там, фильмы, там такие, там с чем-то такие. Подожди пока, сейчас, ага, сейчас семью. Там да, химу снимал. Молодец, парень. Еще, знаешь, с кем он играл? Молодой парень. Они в паре работали, короче. Вот ну, как бы не им а такие, как, ну, как вольноем, типа того. Он возьмет парень здоровенький, дороге, он там, короче, он делал верчал. Ух, ты как? Мама, не горю получается. Вот так. М -м -м. Тоже допил, да? на наливи, пожалуйста. Угу. Спасибо, Джон. Тяжелая, да? Нет. А, угу. тяжелая, ага. правильно. Тяжелая, браво. А мы все уверены. Чуть -чуть туда, я сюда халву положу. Угу. Ну, сам поставлю. нравится посмотрели он лысим был всю жизнь карман выливался а потом раз раз и лысый и всю жизнь лысом короче ну холостю ну, почти Ой, а эти там Крошки кружки хрен висят этот хола висела все mm -hmm. нужды раз был лысым и смать он и холостой и все нормально получается метод да тоже возьму так ой они холодненькие тоже Мама, не горюй, получается. А этот че чем-то пить. А, халва же есть вс. Халва печенье. Ага. Ох, Эдик. Вот, вот печенье. Слушай, дай ему саму. Ну, тепло печку живет. Хорошо, тепло где Почти большое, Джон. Опа, сейчас сниму тоже. А тоже как-то там у женщина-то, что-то кино-то, это, глухарь, а там женщина, конечно, тоже, она майором или подполковником там, ну, у меня же все есть. И, короче, был репортаж про Авена, она говорит, отличный мужчина, все за него, говорит, болеют, отличный, молодец, все за него там, короче. С Рождеством Христом. Ох, Ирик, что такое? Тяжеленькая. А, еще пока Рождество. Ой. Что там у меня сколько показывает? Одиннадцать урок без пяти одиннадцать у меня, да? Да, это то самое. Тим Кардишнинг, тяжелый кенийк. С трезвым Христовым. А -а -а. Гали, гали. Ой, Ой, как как? Гали, гали. А как это понять? Гали, Понял, праву. А потом еще смотрел, короче я фильм один, не потому не знаю, что такое там, знаешь-то, ну у себя, я кучу уже шло это, короче, вот, и там, и там, что и какая, а там еще когда еще когда была революция, еще в те времена, и там был конечно, один князь, ну правил, богатый был там, дерево, было все, так, все так, короче, он, вот. и поля, ну обрабатывали поля, а там вышли как женщины главное, у нас такие деревья, у нас такие уже, короче, она раз нашла этот клад, там, ну там золото, все нашла. Ну, промолчала, не сказала ничего, короче. И, короче, знаешь, что она сделала, короче? Она стоит и, короче, себя сняла, а там как-то, это-то, пиленьки по называть, как называется. А он такой, ну, такой яркий-ярко-красный. Она сняла и так положила, так, врат, ну, в сумме, запомнить, короче, положила. А он увидал. А что такое? Она да просто ему так положить, короче, так, и молчить. Я пойду посмотрю. Она да не стоит, не стоит. Думаю, пойдем, она уже перепугаться хотела, короче, но не пошел. И потом взяла там на пару миллиончиков, там сумма-то была, ой, хорошая такая. Она себе забрала и стала такая дама. Вот так. Богатая. Ага, богатая. деревьев, тут такая шишка стала. Мока. Нормально, не кстати, рыбу ты доедай. А, сейчас, сейчас, сейчас. Тебе колбасу надо еще, нет? Ну Не есть. А я на, на Twitch зашел. Ну и там этот такой стрим. Это, ну. Mm -hmm. Просто кино смотрит он. Кино смотрит. Как бы, ну, в уголке стример кино смотрит. Ну и сам фильм идет. Угу. Но я там не сначала смотрел фильм. Не сначала? Ага. <клышко> ну, ну, фильм такой интересный, да? Угу. Угу. Нормально? Там типа секта какая-то непонятная. Я не сначала смотрел, не знаю. Mm -hmm. Вспомнил, самчик, напомню, что все напомню. То есть меня кино. Да <сосителем> подожди, да, я расскажу mm -hmm. Давай. Вот, я скажу. Mm -hmm. Там у них лидер, мужик, там какой-то. Ну такой. Ну, накачанный он такой. Не знаю, лет 30 ему с чем-то, наверное. И в него там женщины, ну, он типа ловилась такой там. Там э, момент такой был, я что, начал смотреть. Они там э, там летянка певица, э, э, под священника переодетый с тюрьмы там откинулся мужик. И. Парень там и еще там девочка. Вот. И там ну, такой момент начинается. Вот они у них типа там такой этот, на природе они что ли где-то находятся. И он такой говорит, а, объясняет там про Бога, объясняет там, что вот Бог, Бог. И потом, ну, сошлось к тому, что мы сами все боги. Mm -hmm. вот. А, это как бы и заключение. А он, он такой говорит, вот сейчас будет конкурс. Две девушки, две девушки, две девушки устроим сейчас, ну, они будут между собой драться, биться. Ну, там девушки, там, я не знаю, 18-20, ну, такие молодые где-то там. Победительница будет спать со мной, говорит. Ну, я же говорю, он короче. Понял. Вот такой, одной спрашивает, ты какой будешь, плохой или хороший? Она говорит, я буду хороший. А ты... А, ну а ты, говорит, а ты будешь плохой. Ну и они начали драться. И вот эта девка, она вроде помоложе, то есть, она победила. Mm -hmm. Она ее там уже начала бить, добивать. Этот уже ее разнял, чтобы mm -hmm. она ее не убила там. Mm -hmm. вот. Потом там. Я как бы отрывками буду там рассказывать. Потом... Потом они оказались в комнате, вот, где вот играет рулетка. У -у -у. И он стал допрашивать у -у -у. этого <кхорошо> священника, парня там допрашивать, еще там женщину, откуда деньги взялись. Там деньги была, там, сумка, и он высыпал там кучу долларов. У -у -у. Еще видеопленка была. У -у -у. Пленка. У -у -у. И вот он у них, у каждого спрашивал. Ну и э ну, узнал правду, откуда деньги это матери. А стримера этот название у него там спросили в чате, что за, за фильм, он, он, он там что-то сказал. Да какое-то длинное название, э, что-то там mm -hmm. страшная комната, что-то. и Так-то можно было вместе пересмотреть сначала mm -hmm. этот фильм. Mm -hmm. Если кто это, уважаемый зритель, кто понял, про какой я фильм рассказывал. Напишите название, пожалуйста. А Грибас, что ты хотел рассказать? Ну что, Секты? А, секты? Там тоже, короче, вел один мужчина, ну он старый же был, ему лет, наверное, было 60-70. Вот. такой потя... а кого он же богатый, там день же, ой-ой-ой. Там уже мелочка 2, 3, 4, 5, богатый такой, высокий, такой, потянутый, стройный, все такое Симпатичный мужской 60-70. Очки, ну, линзы, короче. Он как самый главный, короче. И вот какая штука. Ну, стол, смотри, стол, у нас такой длинный длин, стол. У меня такого так, так 30, 15 стол, короче. Все-таки шишкаричные такие. Заходит такая, наверное, женщина какая-то, ну, такая ниженькая, христианка, типа того, вот. Ну, что -то спросил такой он говорит, милая моя, тут все, мол, типа того, ой, пардон.